Всем доброго времени суток. Меня зовут Максим Назин. Мы находимся сейчас с вами в городе Сочи. И я сделаю специально для вас небольшой обзор отеля «Сочи Парк Отель». Отель расположился на земельном участке более 2 гектаров земли. Здесь в этом отеле 12 корпусов, огромная территория, на которой больше 5 бассейнов открытых. Два ресторана огромных где организовано питание по системе «Шведский стол». Здесь предусмотрен велопрокат, прокат горнолыжных лыж, спортивный зал, 4 теннисных корта. Шикарная, красивая территория, и вы это сами увидите. У Сочи парк отеля есть собственный пляж протяженностью более 350 метров. До него всего лишь навсего порядка 10-15 минут пешком. И все это будет доступно для вас по эксклюзивной, по интересной, по вкусной цене. Смотрим! вот мы на террасе такая вот заполняемость в ноябре ребята полный зал еще один зал в самом начале ну все поехали вот на этом железном коне сейчас на набережной вот туда поедем, а вот и море, дамы и господа. Ну, сейчас, конечно, пляж не обустроенный, но тем не менее видно, насколько широкая полоса пляжная, море. И даже купаются, смотрите, ноябрь месяц. Здесь широкая-широкая-широкая набережная, сделаны специально дорожки для прогулок, скамейки Дорожка специально для велосипедов и для роликов Видите? Супер, сейчас по ней поедем кататься Мы побывали с вами в Сочи парк отелей, побывали на пляже шикарный, побывали на набережной, прокатились на велосипедах, посмотрели всю территорию этого замечательного отеля. При этом я хочу сказать, что сегодня... 4 ноября, 17 градусов тепла, отель загружен на 99%. Поэтому вы можете сюда приехать осенью, вы можете сюда приехать весной, вы можете сюда приехать в летний сезон, вам здесь будут всегда рады. А мы в International Auto Club сделаем для вас специальные, интересные, эксклюзивные и очень выгодные тарифы. Приезжайте в Сочи, приезжайте в Олимпийский парк.